Меня зовут Наталья Симонова, и я из Краснодара, города Миллионника, недавно таковым ставшего. Я была юристом, достаточно успешным, доработалась до начальника правового управления муниципального образования. Но в какой-то момент стала понимать, что это для меня тяжело, вплоть до того, что начались проблемы со здоровьем. И примерно год назад я уволилась. К лету текущего года я стала понимать, что хочу чего-то нового, не просто ходить на работу. И тут мне попалось объявление о приеме на работу агентов недвижимости. Я поехала, прошла собеседование, приступила к работе. Вот. Прошел месяц, потом второй. Я стала понимать, что что-то происходит не так. На все мои вопросы руководству либо коллегам как конкретно нужно выстроить работу чтобы прийти к сделке получала практически одинаковые ответы о том что берешь список клиентов берешь телефон звонишь и будет тебе счастье и счастье все никак не приходило вот в какой-то момент когда я уже стала отчаиваться и подумывать о том чтобы вновь вернуться к юридической своей деятельности в инстаграм мне попался курс Дарьи Герлин, за который я ухватилась буквально как за соломинку. Ну что сказать? Сказать, что я была крайне удивлена, сказать, что я была в полном восторге. И наконец я поняла, как правильно все должно происходить. Естественно, что я прям-таки побежала на курс риэлтор профессия и бизнес потому как это действительно интересно если вы планируете заниматься данной профессии всерьез проблем было две я не хотела больше получать обычную заработную плату и решила завестись собственным жильем обе проблемы практически решены Опять же, благодаря курсам. За этот месяц, честное слово, моя жизнь изменилась полностью. Я теперь э, не вешу в воздухе, я теперь чуть отчетливо понимаю, куда я и зачем иду, какого я хочу результата, и я точно знаю, что я его добьюсь. Спасибо за это особенно Дарье и Антону. Светлые вы люди! Как я счастлива, что я вас повстречала. Дарья, знаете, очень немного таких людей, как вы. Очень немного такой энергетики, бьющей, фонтанирующей, заряжающей, ободряющей, поддерживающей. Я так счастлива, что вы есть в моей жизни. Между нами совсем небольшое расстояние. Я в Краснодаре, вы в Геленджике. Я уверена, что очень скоро я с вами увижусь лично и обниму вас и пожму вашу героическую руку. Вот. Но даже то, что мы с вами видимся сейчас раз в неделю в чате, это очень важно. Вы даете невероятный заряд энергии, вы нас всех вдохновляете. Я не знаю, при том, что никаких волшебных пенделей не наступает, как обычно, <свят> в таких <свят> сферах бывает, за счет этой энергии положительной мы прям все кипим, мы прям желаем этих результатов, идем вперед, хотим радовать вас своими результатами и достижениями, очень рада, что вы с нами, что вы нас поддерживаете в любой момент времени. Очень тепло и приятно, что есть полное взаимопонимание, нет у нее каких-то недомолвок. Мне вот лично было очень приятно, что обычно на подобных курсах сталкиваешься с тем, что если кто-то в график не укладывается, то начинают подгонять, начинаются какие-то, не знаю, непонятные разговоры и выговоры. Здесь этого нет. И вот лично для меня это было очень важно. Я люблю идти в своем темпе да где-то я капуша, но именно потому что я люблю чтобы было сделано пусть один раз но качественно и где-то я отстаю но ни одного слова нарекания я не услышала, я счастлива и во многом и это тоже большой плюс и залог того что я с вами я иду и достигаю своих результатов. Спасибо вам большое еще раз говорю, что хочется как можно скорее с вами лично увидеться, и сказать большое-большое спасибо. Успехов вам, вы делаете все правильно, вы оказываете неоценимую услугу. Спасибо вам большое, что вы э, решили поделиться своими знаниями, что вы это делаете, что вы организовали эту школу для риэлторов. Это очень важно, особенно для ребят начинающих. Заряда вам такого же энергии. Я не знаю, где вы ее берете, но пусть она там не иссякает, пусть она тоже вас... Я даже плакать начинаю. Я очень рада, что я вас встретила, и тоже желаю вам всяческих успехов при успевании в вашем бизнесе. Пусть ваша структура ширится, высится, чтобы вы достигли тех результатов, которые, я уверена, есть у вас в плане. Всего вам наилучшего. Антон, Антон, теперь вы. Вы просто душка. Спасибо вам большое. Техническая часть, как вы поняли, вообще ни разу не моя. Спасибо вам за те инструкции, за ваше участие, за то, что вы постоянно в чате Я не знаю, вы спать вообще ложитесь или нет Постоянно вы с нами, постоянно все вопросы вами разрешаются Даже есть ребята, у кого действительно возникают серьезные сложности Видимо, ну где-то запутались, что-то не так пошло я знаю, что вы заходили и помогали им в их аккаунтах, и поправляли их сайты, и помогали с рекламными кампаниями, но это неоценимо. Вы настолько горите своей работой, это так важно, это так приятно, что вы нас поддерживаете. Не оставляйте без внимания. Спасибо вам! Я тоже хочу вас отнять и пожать вашу руку. Спасибо вам большое! Это очень важно, то, что вы делаете. Не останавливайтесь, пожалуйста, на достигнутом Спасибо вам большое еще раз. И только успехов, только вперед, ребят. Это правда очень здорово, то, что вы делаете. И очень радостно, что вы решились это делать, и у вас получается правда. <boards> ребят, идти, <parking> бежать <�os> очень быстро. Занимайте места <�os> и приступайте. К этому курсу обязательно делайте все, что там э, рекомендует Дарья Антон, именно делайте. Не надо рассчитывать на то, что вы послушаете видеозаписи, где-то у вас что-то там уляжется, и вы все поняли, и все это правильно, и вы с этим согласны. Вы, пожалуйста, возьмите и начните делать. Сначала будет сложно. Будет некоторый протест, я думаю, даже, потому что вы привыкли по-другому, или если вы новичок, вы вообще такого не пробовали. Но вы, пожалуйста, сделайте над собой усилия, идите вперед. И это будет классно с каждым днем, будет хотеться все больших и больших результатов, успехов. Не останавливайтесь, пожалуйста, на достигнутом. Пожалуйста, выполняйте все, что рекомендую Дарья и Антон, и будет вам счастье в виде сделки. И не одной, а много. Тем ребятам, кто, еще, кто уже себя попробовал в этой профессии, думаю, что тоже стоит поучаствовать, побывать на этом курсе, потому что есть такие фишки, которые, полагаю, что вы их либо не встречали, либо не скоро до них дойдете сами. А здесь четко выстроенная структура. Четко видны, какие шаги за какими должны выполняться, как все должно быть построено, что и какие инструменты вам в этом помогут. Поэтому я думаю, что это будет в любом случае очень полезно. Поэтому вперед! Жду ваших позитивных впечатлений от этого курса, тоже с удовольствием посмотрю ваш видеоотзыв. Всем удачи!